Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня первый день выставки Транспорт России 2018. <плодисменты> Наша компания Аплюс Транспроект» принимает участие в прошлой неделе уже в третий раз. Мы посвящались практически со всеми нашими региональными заказчиками из Грозного, из Оренбурга, из Челябинска. Подписали очень важное для нас соглашение с облигом Швабы госкорпорации Ростех, о совместном развитии технологий умных городов. Каждый год мы должны рассказывать и показывать что-то новое, мы должны представлять какие-то свои новые достижения. Мы представили свою собственную разработку Ритм 3 цифровую платформу для моделирования транспортных потоков. Система Ритм это полностью отечественная разработка. Ее особенность в том, что это именно комплексное решение. В этом году также был реализован беспрецедентный проект в масштабах всей страны – это национальная модель транспортных, грузовых и пассажирских потоков России. Мы приглашаем вас на наш стенд на следующий год. Мы также будем принимать участие в выставке «Транспорт в России». До встречи в следующем году!